Он обещал перезвонить. Привет. Ты где находишься? На съемках, ага. Хочешь песню сыграю? Что, прямо сейчас? Ну Тогда слушай. глаза. Ну что скажешь? Вау, как классно Даш, я хромакей хочу Да ладно Ну пожалуйста Ну очень хочу Да ладно Ладно Пока Ну все, клади трубку ты клади. Нет, ты клади. Нет, ты клади. Ты первая. Нет, ты... Заходи на канал, подписывайся. Я уже подписался. До встречи. Ну, камон.